Приветствую! На связи Остап Мондаренко. И я хотел бы начать это видео с вопроса к вам. Хотели бы вы работать в таком проекте, где от вас требовалось бы одно только действие – пригласить человека, который бы начал работать, и вы бы получали от его работы деньги? Реально у вас может быть вообще ситуация, когда у вас нет опыта работы в интернете. Перед вами стоит задача пригласить человека, который умеет работать. Ну или просто приглашаете у людей, попадается человек, который работает, и вы за счет того, что этот человек начал работать, просто совершенно даже пассивно, не совершая никакой больше работы, начинаете получать прибыль. Это звучит как сказка. Но в данный момент вышел именно такой проект, именно с таким маркетингом, когда вам достаточно просто пригласить человека, который работает лучше, чем вы, или просто работает, и от его работы вы будете получать прибыль. Если вам интересно то, что я сказал, продолжайте смотреть это видео. Что я хочу показать в этом видео? В этом видео я хочу показать результаты моей работы после входа в проект Next. И именно проект Next является таким проектом, где вы можете пригласить человека, который будет работать, а вы будете получать прибыль. В данном проекте нет переливов сверху. То есть. Когда человек работает или вы работаете, приглашаете партнеров. Под вас стали приглашенные партнеры и зарабатывают от вашей работы. То есть вы продолжаете приглашать партнеров, и бесплатно ставите партнеров под них, от чего они зарабатывают. В данном проекте этого совершенно нет. В данном проекте нет переливов сверху, а есть переливы снизу. Как раз, когда под вас стал человек и он работает, и от его заработка вы получаете прибыль, даже если вы совсем не работаете. А теперь давайте покажу мои результаты за ровно сутки работы в данном проекте. Причем, работая в данном проекте, я провел определенный социальный эксперимент, конечно, согласуя его с администрацией данного проекта. Никто никогда не поддерживает открытие в проекте двух и более аккаунтов. Ну, за малым исключением. Так вот, согласовав открытие второго аккаунта в данном проекте, я получил согласие от руководства проекта и провел определенный эксперимент. Что я сделал? На одном аккаунте работал я сам. И сейчас вы увидите мои результаты работы именно за сутки втором аккаунте я просто пригласил одного партнера сразу скажу да я знал что этот партнер умеет работать но моя задача была проверить как работает система потому что я ну до конца даже наверное будет честным сказать не мог поверить что есть такая система когда ты не работаешь просто пригласил человека он пашет вот реально пашет а ты просто за счет этого зарабатываешь и проект next Именно такая система, где ты сам работаешь, зарабатываешь и даже если ты не работаешь, ты тоже зарабатываешь. Поэтому, когда я встречаю такие э, утверждения новичков, что а, раз нет переливов сверху, то мне и не стоит сюда приглашать. Почему? Потому что ну, я не умею приглашать, соответственно, я ничего не заработаю. Так вот, сегодня я вам покажу, что пригласив даже одного человека, который чуть сильнее вас или просто который работает, вы уже даже на этом будете зарабатывать. А если вам повезет пригласить человека, который хорошо работает, вы будете хорошо зарабатывать. И вероятность того, что например, я приглашу такого человека, или какой-то новичок, который пришел в интернете и пригласит такого человека, совершенно одинаковое, вы сами понимаете. Теория вероятности здесь играет, ну, не выбирая. То есть я могу пригласить, и также вы можете пригласить, просто показав вам предложение и видео. Причем эти видео показаны все от меня, от партнеров, которые умеют их записывать и преподносить проект, да, рассказывать о нем, о маркетинге, а вам только остается эти видео дать человеку и под них поставить свою партнерскую ссылку. Если вы полный новичок, и для этого больше ничего не нужно делать. Ну ладно, давайте сейчас перестану говорить загадками и покажу на примере. Сперва я покажу, сколько я заработал, в общем, за сутки. И даже этого уже будет для многих достаточно, чтобы обратить внимание на данный проект. Но, когда я расскажу вам фишку этого проекта, а это... Фишка ну, для меня совершенно невероятно. Такого вообще нет в рунете и не было. Это переворот. То вы поймете, о чем я говорю. Итак, поехали. Смотрите. Первый аккаунт, где я сам работал. Сразу покажу. Я пригласил 23 человека за сутки. Ну да, я умею приглашать. Это не самое большое количество человек, которое я могу пригласить. Но в данном случае вот так. Два человека не активировались Вот 25. 23 активировались, да? Итак, давайте. 34 700 70 tronx. Сейчас у нас курс Трон. Давайте вот второй аккаунт, но я сейчас покажу курс Трон. На данный момент у нас оставляет 2.14. Итак, посчитаем, сколько получилось за сутки. 34.700. Я при вас отключаю сейчас экран и подключаю калькулятор. 34.700 Трон. Если перевести в рубли, я умножаю на курс. Умножить на 2.14. Я заработал 74258 рублей. Как бы неплохо, уже очень неплохо. Всего за 23 партнера, приглашенных в проект. Запишем. А теперь самое интересное. Ладно, здесь я работал. Ладно, вы скажете, у тебя есть опыт, меня знает, он знает, что я больше 10 лет работаю в интернете уже, да, есть и много продуктов, и учеников, и результатов, ну, как бы, это ну, у ребят бывает и покруче, хотя тоже неплохо, 74 тысячи, да. Давайте тогда рассмотрим второй аккаунт, где как раз я поставил одного человека под себя, вот вы видите сейчас, и совершенно не работал, но я знал, что этот человек работает, и поэтому я согласовал с администрацией проекта открытие второго аккаунта, да, и сказал, что я там работать не буду, поставлю человека и попробую посмотреть, сколько за сутки он заработает, не сказали, ну хорошо. Этого достаточно. Хотя, конечно, я мог не согласовывать ни с кем. Но я привык работать честно и правильно. И если кто-то меня знает, он знает, о чем я говорю. Да? И то, что всегда я пробую всегда все на себе. А потом уже результаты показываю партнерам и ученикам. Итак, здесь у нас... ну Давайте сейчас сделаю немножко больше разрешения экрана. 22 тысячи трон. Один партнер. Смотрим. 22 тысячи трон умножаем на также 2,14 по курсу к рублю 47 тысяч 80 рублей где я пригласил одного партнера и больше вообще ничего не делал я думаю многим это уже интересно ведь у любого новичка есть вероятность начать рекламировать проект и если хотя бы даже один человек который работает, хоть как-то работает да лучше чем работаете вы как новичок вы начнете с него зарабатывать. Давайте суммируем. У нас 47.80 плюс 74.258 равно 121.338 рублей. Итак, я пишу итог заработка за сутки. 121.338 рублей. Я думаю, это результат более чем хороший. Сразу скажу, что данная платформа Next, вернее данный проект Next, он стартовал на платформе Argos. Данной платформе уже один год. Я год назад... На платформе Argos В первом маркетинге принимал участие То есть с самого старта проекта Начал в нем участвовать И тогда я за час заработал в районе 60 тысяч рублей Ну за сутки там набежало в районе 70 тысяч рублей Как бы было ну, неплохо И в среднем вышел на доход 150 тысяч тысяч рублей в месяц работая с этой платформой по этому маркетингу сейчас стартовал дополнительный маркетинг второй, который называется next и я уже за первые сутки заработал 121 тысячу рублей хотя напомню в первом маркетинге было 70 тысяч рублей примерно то есть здесь уже компания растет маркетинг улучшается и, соответственно, кто не знает, что такое компания Arcos, это платформа, на которой разрабатываются и стартуют проекты, объединенные одной панелью управления. И само собой платформа Arcos представляет в данный момент уже некую экосистему. И сейчас я вам постараюсь объяснить, в чем уникальность данной платформы. Да, я вам показал результат. Да, я считаю, что это хороший результат. Причем я работал, ну давайте округлим там 74258, пусть будет 75 тысяч рублей. Вот так. А здесь 47 800. Ну, позвольте мне округлить до 45 тысяч рублей. Пусть немножко ниже будет. Итак, 75 я работаю. Вкладываю силы свои. Вкладываю время. Или 45 тысяч рублей. Я новичок. Предположим, я пришел, но мне посчастливилось пригласить партнера, который обратил внимание и просто понимает, что он может здесь заработать вот так же 75, там 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и начинает просто работать. У него есть команда, партнеры, у меня ничего нет и на его работе я зарабатываю почти 50 тысяч рублей, то есть о чем я говорил в начале видео. Хотели бы вы работать в проекте, когда вы приглашаете партнера, который работает, а вы за его счет зарабатываете? Пожалуйста, это не фантастика. Вот такой проект стартовал. Итак, общая сумма 121 338 рублей за сутки в проекте Next. Но что самое интересное, вы скажете, я новичок. Да, у тебя есть опыт, ты умеешь делать. Даже, предположим, чтоб я пригласил одного партнера, мне нужно проделать массу работы, нужно оплатить кучу сервисов да, и все остальное. Так вот, самая уникальность данного проекта в том, что в этом проекте есть помимо маркетинга, который поможет вам зарабатывать совершенно пассивно, еще и готовые продукты, то есть инструменты. Например, когда вы... Входите в проект, причем вход в этот проект всего 100 трон или 200 рублей. Вы сразу получаете активацию VIP-аккаунта на сервисе Solus Page на 3 месяца. То есть сервис Solus Page это конструктор подписных и продающих страниц. И если покупать его отдельно, да он недорогой, но стоит сейчас в данный момент в записи видео 350 рублей в месяц. То есть 3 месяца это 1050 рублей. Войдя же в проект Next и активировав первую площадку, вы получаете VIP-аккаунт на 3 месяца всего лишь за 200 рублей и того экономия у вас практически 1000 рублей дальше активируя вторую площадку вы получаете доступ на 3 месяца к сервису Spumpay на VIP тарифе это сервис e email рассылок магазин продуктов где вы можете размещать свой продукт это сервис партнерская программа и сервис биржа email рассылок все это один сервис Spumpay. то есть что значит биржа email рассылок вы новичок и начали набирать подписчиков. У вас пришло первых 100-200 человек. Но если вы на VIP-тарифе сервиса SpomPay находитесь, который стоит 700 рублей в месяц, сразу скажу, то вы имеете право выставить свою базу на биржу email mail рассылок. И указать цену, ну, предположим, за ваши 150-200 подписчиков 100 рублей. Выставляете и все. Люди видят ваше предложение, понимают, что у вас свежая база. И в принципе, даже я это делаю, даю рекламу на такие базы. То есть я вам плачу 100 рублей там, или там 200 рублей, сколько вы запросили за это количество подписчиков. Это адекватная цена до 200 рублей за 100-150-200 человек. Вам сервис присылает письмо и спрашивает, согласны разослать его по базе или нет. Ваша задача просто нажать либо да, либо нет. Если вы согласны, вас все устраивает, нажимаете да и все, больше ничего не делаете. Сервис сам рассылает и сервис сам, те деньги, которые я плачу за рекламную рассылку, предположим, это 300 рублей, вам на счет выставляет. То есть ваша задача просто набирать подписчиков и выставить свою базу на сервис биржи рекламы, если у вас активирован VIP-аккаунт. Надеюсь, я объяснил, что такое VIP-аккаунт сервиса Spombay. Он стоит 700 рублей в месяц, вы получаете 3 месяца. И если учесть, что первый уровень стоил 200 рублей, это 100 трон, ну по курсу на данный момент, второй уровень стоит 200 трон, то есть 400 рублей. В итоге первый и второй уровень стоит всего лишь 600 рублей на данный момент. Что вы получаете? Вы получаете... 3 месяца сервиса Solus от 1050 и плюс 3 месяца сервиса SpoonPay это 200. Это получается 3 150, если не ошибаюсь. А заплатили вы всего 600 рублей. Экономию вы понимаете. Если мы пойдем дальше, то третья площадка, которая стоит уже 800 рублей или 400 трон, активирует вам сервис SMM Spider Это то же самое, что сервис SpoonPay, но только рассылка и биржа рекламы в социальной сети ВКонтакте. Вы как можете набирать там подписчиков, так и продавать по ним рекламу. Если активируете четвертый уровень, который стоит уже 1600 рублей или 800 трон, вы получаете 2 месяца сервиса WebCaster. Сервис WebCaster – это сервис проведения вебинаров. Один день этого сервиса стоит на vip тарифе 40 рублей. 10 дней стоит 400 рублей, месяц стоит 1200 рублей. Мы можем приплюсовать все, но давайте не буду пересчитывать. Вы сами понимаете, что даже если вы возьмете 4 уровня и вы заплатите за них деньги, вы сэкономите очень много на сервисах для работы в интернете. То есть данные сервисы это есть тот продукт дополнительный, который идет просто как бонус к данному маркетингу. И более того, если вы дошли до 7-8 уровня, почему пишу 8? Потому что в данный момент сейчас принимается решение с седьмого или с восьмого уровня открыть доступ на год. То есть продление. Предположим, вы активировали площадки на три месяца, потом продолжаете работать, а система Next устроена таким образом, что вы сами не платите за площадки, а Просто рекламируете данную систему, люди приходят, наполняется система и автоматически сама покупает вам площадки. Так вот, дойдя до 7-8 площадки, вы получаете продление еще на один год. То есть было на три месяца, стало на один год пользование сервисами компании Freedom Technology и Евгения Ванина. Это SpoonPay, SolusPage, Webcaster, SMM Spider. Думаю, это отличный бонус. Так вот, к чему я это все рассказываю. Если вы новичок, то вам тем более стоит зайти в этот проект. Мало того, что при активации каждого уровня вы получаете бонусы в виде бесплатного пользования VIP-тарифами сервисами для работы в интернете, вы получаете еще обучение по каждому этому сервису, потому что по каждому сервису есть бесплатный курс обучения, как им пользоваться. И помимо того, ну это уже от себя, в своей команде я провожу бесплатное обучение, как вам с помощью этих сервисов выстроить единую систему привлечения, подписчиков, обучения их работе и продвижению в интернете. Итак, если вы новичок, что вы получаете и почему именно вам стоит обратить внимание на данный проект? Во-первых, пригласив всего лишь одного партнера, вы можете зарабатывать. Уже совершенно пассивно человек работает, вы получаете с него прибыль. Дело в том, что каждый третий человек приглашенный вашим партнером – это ваш заработок. То есть предположим, с каждого человека ваш партнер получает по 200 рублей, пригласил двух человек, получил 400 рублей, приглашает еще одного человека, получает 200 рублей. Эти 200 рублей уходят вам. То есть каждый третий партнер с каждого уровня вашего несостоявшегося партнера приносит вам прибыль. Это 200 рублей, 400 рублей, 800 рублей. 1600 рублей 3 200 6 400 и так далее до 15 уровней в глубину то есть в данной партнерской программе 15 уровней в глубину 100 200 400 800 и так далее идет увеличение в два раза если вы уже обладаете опытом у вас есть свои подписчики своя команда вы понимаете ценность входа в этот проект вы заходите сразу люди заходят вы сразу зарабатываете но если вы новичок что нет ни одного проекта где бы вы могли так зарабатывать давайте возьмем какой-то любой другой проект где предположим даже есть так называемые переливы сверху есть человек который умеет приглашать людей вы под него стали он продолжает приглашать под вас кто-то стал ну заработайте вы 100 200 ну может быть 1000 2000 может быть 5000 рублей и все как бы там не очень много заработаешь на этих переливах. Потом начнут получать другие партнеры. И так это пойдет. У него структура разрастается. 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 человек. И пока очередь дойдет до вас повторная, это может пройти очень долго времени, Может вообще не пройти. То есть ну, там как бы заработок так. Только почувствовали и все. Нужно работать самому. А сами вы не умеете. Интереса нет. Вы пригласили, даже если повезло, одного-двух партнеров. Они, может быть, работают, может, нет. Если работают, вы с них что-то чуть-чуть получили, там 10-20%, и на этом все закончилось. Но согласитесь, так оно и бывает. В данном же проекте Next, если вы пригласили партнера, и он работает, то каждый третий приглашенный партнер приходит к вам, и вы зарабатываете совершенно пассивно. Если вы поставили двух, трех, четырех партнеров, вероятность увеличивается в 2, 3, 4 раза. Я вам показал, как я поставил одного партнера. Да, я знал, что партнер умеет работать. Кстати, не ожидал, что получится заработать 45 тысяч за сутки, но как бы это хорошо, да, мне это лишний раз убедило в том, что система уникальна и гениальна. Итак... Вы можете пригласить, допустим, да, это будет, ну скажем так, не первый партнер. Пусть вы поставите под себя 1, 3, 4, 5, 10 человек. и Они начнут потихоньку работать и вы с их работой начнете получать прибыль. А если вам рано или поздно, а он станет рано или поздно партнер, который пригласит хотя бы 10, 20 или 100 человек, то соответственно ваши заработки увеличатся, даже если вы продолжаете обучение разбираетесь как вам приглашать партнеров настраиваете систему сами ничего не делаете не приглашаете но люди ниже вас работают приглашенные вами вы зарабатываете такого не было еще у нас в рунете и это действительно уникальная система которая работает я сам лично тестировал и вам показываю и если у вас есть хоть немного здравого смысла вы понимаете, что вам стоит войти в этот проект. И также это ответ на вопросы новичкам, которые считают, что я не умею приглашать или приглашу там, может быть, одну-двух человек, что я заработаю. Ребята, если вы будете в другом проекте и начнете приглашать, вы заработаете копейки или ничего. Но если вы будете приглашать здесь, здесь вероятность намного больше, что если пришедший под вами партнер начал хоть как-то шевелиться, вы с него заработаете и заработаете очень неплохо. Поэтому в этом проекте есть смысл работать. Да, вы скажете, но ну, мне нужно научиться. Хорошо, вам даем сервисы, которые автоматически активируются у вас на 3 месяца для начала. Это круто, вам больше ни за что не нужно платить. Просто активировались за копейки маркетинги. По крайней мере, намного дешевле, чем стоят эти сервисы. И работаете. Но, возможно, этого мало. У нас есть лидеры которые готовят для вас воронки, обучающие материалы. И в данном случае я с Томбондаренко готовлю бесплатную пошаговую систему, бесплатный курс обучения, как работать, приглашать партнеров, вернее, приглашать подписчиков, обучать их, чтобы они стали партнерами, вошли в проект и получили такую же систему. Моя задача была вам показать за сутки результаты работы в этом проекте. Но еще большая моя задача была показать уникальность этого проекта и то, что это действительно тот проект, где человеку достаточно пригласить партнера, который работает, чтобы самому ничего не делая зарабатывать. И действительно так, на аккаунте, где у меня один партнер, я заработал 45 тысяч рублей, ничего не делая, только пригласив этого партнера. Если вы новичок, я вам тем более рекомендую идти в проект Next и активировать минимум три уровня, потому что это сервис PumpPay, Solus Page, SMM Spider, сервис рассылок. Сервис создания подписных продающих страниц и сервис рассылок ВКонтакте и соответственно биржа продажи рекламы ВКонтакте и по e-mail, Где вы совершенно без опыта можете начать собирать базу подписчиков по e-mail и во ВКонтакте, выставить на биржу и уже зарабатывать без всякого опыта, даже на этом. Плюс. К вам приходят партнеры, становятся под вас, по той системе, что мы вам даем, обучаем и показываем. Или даже люди, которые посмотрят это видео, поймут ценность системы. А вы также можете это видео взять, под него поставить уже свою партнерскую ссылку, приглашать их в проект. И уже даже этого будет достаточно, чтобы человек, который хоть немножко слушает и видит, понимал, что данная система уникальна, данный проект уникальный. Если ему пригласить партнера, который работает лучше него, или хотя бы как он, и ему дадут систему обучения, он научится по ней привлекать совершенно бесплатно подписчиков, которых научит система и сделает партнерами, а согласитесь, войти проект за 200, там 400, 600 рублей, это копейки, исходя из тех знаний, тех возможностей, которых я ему рассказал и показал на своем примере, то люди, конечно, будут заходить с удовольствием, потому что это система, которая работает, компания, которая проверена уже более года, которая только работает и улучшается, я имею в виду платформу Argos и проекты, которые на ней запускаются, Проект Next – это уникальная система, уникальный маркетинг, которого еще не было в Рунете, а, возможно, еще не было вообще в мире. Я ни разу не слышал, что был маркетинг, когда ты приглашаешь партнера, он работает, а ты даже ничего не делая, за счет его работы зарабатываешь. Здесь эта фантастическая возможность является реальностью. И я сейчас вам ее показал. Один человек принес мне 45 тысяч рублей, я вообще не работал да он работает он умеет я не умею вы новичок вы приглашаете людей по нашей системе и эти люди работают больше вас и чем лучше и больше не работают тем лучше и больше вы зарабатываете если вам нравится такая система то ниже под видео есть ссылка на регистрацию в чат telegram мой или партнера из команды в котором вы можете получить информацию, как вам войти в проект и ссылку на регистрацию в этот проект. Если же вы смотрите видео на обучающей странице с уроками, то под видео будет кнопка, нажав на которую вы сможете перейти и получить поддержку, обратную связь, ответы на все свои вопросы и все необходимые видеоинформацию для того, чтобы войти в нашу команду, где мы вас поддержим, научим и буквально за руку доведем до результата. Потому что наверняка каждый мечтает, чтобы кто-то работал а он ничего не делая, с этого зарабатывал. Да, я не говорю, что вы не будете ничего делать. Вы, конечно же, будете обучаться, работать. Но каждый приглашенный вами человек будет работать именно на вас. И даже если вы остановитесь, а люди ниже вас продолжают работать, вы будете зарабатывать. И, возможно, намного больше, чем заработал сейчас я за эти сутки. Я поставил всего лишь одного человека, который принес мне 45 тысяч рублей. Представляете, если бы я нашел 2-3-4 человек, которые умеют активно работать, и какой бы был мой заработок. Но работая сам, я заработал 75 тысяч рублей за сутки. Переведя в рубли. Я сам не верил, что такое возможно. Я проверил и показываю это вам. Да, действительно. Если человек стал под вас и работает, вы совершенно пассивно с этого зарабатываете. И зарабатываете хорошо. Если кто-то из вас покажет мне такой же проект, я буду вам благодарен. Но почему-то мне кажется, что такого у нас не было. Поэтому прямо сейчас, не раздумывая, под этим видео можете найти кнопку на автоворонку, на обучающий материал, на школу одного из наших партнеров и еще на более невероятные инструменты, которые вам достанутся совершенно бесплатно, если вы присоединитесь и станете партнером нашей команды. Мы напрямую замотивированы дать вам самые лучшие, самые высококлассные материалы, научить вас привлекать подписчиков и партнеров для того, чтобы мы все вместе очень хорошо зарабатывали. А согласитесь, заработать 120 тысяч рублей за сутки это очень неплохой результат. С вами был Остап Бондаренко. Жду вас в нашем новом, эксклюзивном и невероятном проекте Next. Прямо сейчас присоединяйтесь в нашу команду.